Здравия вам, господа бояре! Знаете, почему феминистки называют мужское движение движущимся мудением? Потому что со стороны никакого движения на самом деле не видно. Вроде как мы тут пытаемся просвещать народ, снимаем какие-то касты, наводим какого-то шороху, делаем какую-то движуху, но на самом деле ничего никуда не движется. И тут откуда ни возьмись, как обычно, выплывает из тьмы веков Денис Бурхаев и всего лишь одной фразой объясняет, почему так происходит. Человек, вообще вот среднестатистический мужчина, он приходит в тематику вообще, в информационное поле МД для того, чтобы решить, вот это очень важно, да, свои эмоциональные проблемы. Понимаете? И тут до меня начинает доходить, почему я не понимаю большую часть своей аудитории. Потому что я сам в МД пришел не потому, что мне надо было решать какие-то тяжелейшие эмоциональные проблемы. А что это за эмоциональные проблемы, которых я избежал, а все остальные нет? Денис Бурхаев объясняет. То есть еще раз вот если кто-то думает что мужчины приходят в тематику мд для того чтобы разбираться в женщинах и понимать женщину увы они не правы к сожалению то есть еще раз среднестатистический мужчина вот 90 там я не знаю 8 наверное процентов, да то есть мы сейчас говорим усредненно приходит в информационное поле мд не для того, чтобы понять женщин, вот, а для того, чтобы решить свои тяжелейшие эмоциональные проблемы, с которыми он столкнулся в результате коммуникации с женщинами. То есть, в первую очередь, это проблема предательства. Предательства. Почему? Потому что ну, именно с этой проблемой предательства в основном ну, 9 из 10 мужчин и приходят в МДЭП. А, вот. То есть, а, когда женщина предает, причем не просто предает, а предает очень жестоко, а, да, то есть, что это значит? Это значит, не просто там прокидывает, а, вот, а она прокидывает, блядь, просто вот броском плашмя, да, то есть, вообще, жесточайшим образом. Да, Хуяк, блядь, и, короче говоря, позвоночник отбит просто, на, да, да, и все там внутренние органы. А, вот, а, то есть, ты не ожидал такого, да, а ты доверял этому человеку, ты доверял этой женщине, с которой ты жил. И хуякс тебе просто, блядь, вот нож в самое твое больное место, короче, захуярили. То есть вот в самое твое больное место. А поскольку, безусловно, женщины, они, ну, с которым ты вот жил какое-то время, да, знают тебя как облупленного, да, то она, естественно, будет бить в самое больное место. Для тех, кто не знает, кто такой Денис Бурхаев, я объясню. Это психолог, очень профессиональный мужской психолог очень дорогой мужской психолог который изобрел свой путь для лечения мужских голов и успешно его практикует этот человек стоял у истоков мужского движения он был одним из первопроходцев это вы сейчас можете зайти на youtube набрать практически любой запрос и для вас уже готов какой-то видеоответ. А чтобы эти ответы получить, нужно было сделать какую-то практику, собрать какую-то статистику, понять, почему все так происходит. И вот Бурхаев был одним из первопроходцев, таким же, как Александр Бирюков, таким же, как Олег Новоселов. И вся эта практика и теория зарождалась задолго до того как я пришел на YouTube. Задолго до того, как и все остальные видеоблогеры в тематике мужского движения пришли на YouTube и стали эти темы рассматривать. После того, как я посмотрел этот стрим Бурхаева, на меня снизошло очередное прозрение. Очередное прозрение заключается в том, что я стал понимать, почему, наконец, мы не движемся-то никуда. Да потому что люди сюда не за этим приходили. Многие из моих подписчиков соображают, как должны быть устроены законы, чтобы всего этого не происходило, всего того, что произошло с ними, чтобы не было так больно и не было так ужасно. Давайте будем топить за сохранение семьи, говорят, давайте будем топить за детей. А основная часть МД, ну Бурхаев называет 90%, я бы назвал 85%, но не суть. Основная часть людей, которые приходят в МД, после того, как они свои вот эти эмоциональные проблемы решают, они просто уходят дальше заниматься своими делами. Им не надо объяснять, как вести бизнес, им не надо объяснять, как взаимодействовать с женщинами. Они все это знают. Они приходят для того, чтобы куда-то деть свою душевную боль, с которой они не знают, что им делать. Бурхаев сказал еще много интересных вещей, и все эти вещи, я думаю, обсудить на ближайшем стриме, ссылочка будет в описании, там же ссылочка и на стрим Бурхаева, если хотите посмотреть в оригинале. Приходите, будет очень интересно.